Если к нам пришли люди сигналить с событиями какими-то и поступками то, что нам не нравится, это значит, мы неправильно используем это чувство, мы неправильно используем это состояние, которое нам пытаются показать. Мы во вред себе это используем, мы пытаемся отрицать. Если мы себя отрицаем, мы себя уменьшаем, мы уменьшаем свою емкость, мы уменьшаем свой мир, мы делаем мир с дырой, негармоничным. Мы отрезаем нужные функции ни одно чувство ни одно чувство ни одно слово ни одна мысль не может быть бесполезной для нас не может быть мы пришли в это воплощение создавать эти кадрики ножки играть в эту игру для того чтобы научиться все принимать вот учиться все принимать это и есть любовь учиться жить это и есть принимать все вот все что я сейчас рассказала в книге разложено у меня просто вот по пазлам мы творцы с вами и творим все не просто так а для того чтобы познавать себя познавать себя и принимать все темное вся энергия в темном в неопознанном то что мы наделяем плохим ненужным и неправильным вот там вся энергия наша и там вся наша сила и там все наши ресурсы все что мы отрицаем и не хотим видеть мы будем через внешний мир показывать болью, болью физической болью и моральной болью, да? душевной болью. Боль это просто сигнал от того, что мы отрицаем какую-то вот частичку. Четвертый год без мяса, хотя всю жизнь ела мясо каждый день. В восемнадцатом году решила месяц не есть мясо и месяц затянулся. При, при этом своим мужчинам готовлю на шашлыки с друзьями ежу, грибы вообще запекаю все окей. Ну, круто, Наталья, вообще, вот прям делитесь такими отзывами. Почему все подорожало, почему вырос доллар, для чего этого хочу? Чтобы мы перестали заниматься потреблятством. Вот, например, в мире сейчас дефицит сахара. же хорошо, когда мы всю эту отраву с нашего мира убираем. Синтетический сахар – это яд который вызывает онкологию, опухоль, сахарный диабет, любые ваши заболевания от синтетического сахара, который вы жрете как крокодилы. Наше поле общее, вся система всех людей, да, хочет быть здоровыми. Так желание осуществляется. Вы просто посмотрите, как оно офигенно осуществляется. Ничего круче нету, как лишить этот сахара, блин, синтетического. Это же круто! Какого хрена создавать эти очереди, бежать, покупать по бешеным ценам? Бешеные цены на что выросли? На дерьмо. На дерьмо, которое вам не нужно покупать. Вам не нужно есть это дерьмо. Просто. Запишитесь на канал. Вот в книге у меня есть ссылка на этот канал. Я часто постю. «Пищевая алхимия». «Вся правда о пищепроме». Блин, как парень с женой все раскладывает там круто. Я просто кайфую от них. Вы можете есть без ущерба денег, не тратя большие деньги вообще, не тратя время на готовку, не тратя деньги на еду, на это говно, на эти яды, на эту химию, которая нас целенаправленно убивает. И убиваем мы сами себя, даже через мир показать, что мы сами себя убиваем, останавливаем своими мыслями, да, мы не творим, мы не творцы, мы уходим в жертву. И вот когда мы в жертву, наш мир нам это вовне показывает что нас убивают вовне, потому что мы внутри себя убиваем. Если я полюблю эту войну, то я приму эту войну, значит, я увижу войну внутри себя и перестану воевать сама с собой, своими желаниями, своими действиями, понимаете? Как только критическая масса людей перестанет ввести войну внутри себя между противоречивыми желаниями, между делать хочу и не хочу, надо или не надо, и пойдет выполнять свою естественную функцию, своего предназначения, что вот этой войны вовне не будет. Это же хорошо, когда мы лишаем себя говна. Если закроются нахрен все производства, которые выращивают тху, которую мы живем, это же хорошо. Вы просто не представляете, какой скачок в эволюции получит человек. Ваш шаблон ну, настолько просто вот ограниченный, что вы считаете, что это плохо. Я вас, люди, не понимаю. Почему вы считаете то, что нас убивает, почему плохо что подорожало то что нас убивает ну почему где логика сколько нужно правильно питаться чтобы организм очистился от съеденного ранее и начать соображать нормально смотря что будете есть как плавно вы будете переходить но опять же смотрите если вы сейчас пойдете на всякие курсы тренинги будете себя чистить будете худеть, будете переходить на другую еду, то ваш организм бунтует, потому что вы не одни э, живете в этом теле. Да? В этом теле миллиарды микроорганизмов, грибов, микрофлоры, которая питается всем этим говном. Она будет требовать, требовать, и вы вернетесь, и будет еще хуже. Вы будете полны злости и. Очень много будет проблем. Это пытаться сейчас собаку научить есть клубнику и мороженое. Да? Или пытаться там, корову начать, там, чтобы она пила алкоголь, курила сигареты. А перейти резко на другое питание без работы с башкой своей у вас не получится. А когда вы работаете со своими шаблонами мышления и понимаете вообще, начинаете вот не в телескоп видеть мир вокруг, а шире, то вам просто не хочется есть то, что вы ели. Еда это следствие. Если мусор в башке, вы едите мусор. Если ваши мысли токсичны, вы хотите токсичной еды. Если вы ваши мысли токсичны, вы не даете себе эту токсичную еду, то вас токсичных мыслей станет еще больше, вы еще больше будете хотеть есть, и потом вы сломаетесь в итоге и начнете вообще там переходить на ужас какой-нибудь. Так что радуйтесь, что у нас говно подорожало. Трехразовое питание тоже обман. Конечно. Так подорожало все не только говно. А что еще подорожало? Вот скажите мне. Если у вас не, на что-то не хватает денег, это значит, вы задолжали себе внимание, желания, действия, перемен. Когда вы живете по импульсу здесь сейчас, у вас все есть, у вас все есть. Если вы чего-то не можете себе позволить, значит у вас нет ресурсов на это. А ресурсы это ваше действие, это ваши перемены, это ваши отговорки, что-то не делать, это ваше у меня не получится, а вот я не знаю, все подорожало. Да какая разница, что там подорожало? Если вы что-то хотите, это сразу воплотится. Если все подорожало, это вы этого хотели. Найдите выгоды в этом. Почему война, почему все подорожало, почему вы не хотите вот это есть? Или потребляться, покупать какие-то там бренды или еще что-то. Вот, неважно что. Если в жизни что-то происходит, значит, вы этого хотите. Это ваше желание. И для чего-то это нужно. Просто рассмотрите для чего, и тогда вам все станет понятно. А ты раньше пила кофе в день 5 кружек, а сейчас тоже пьешь. Я раньше он по 10 кружек пила, а не по пять. А, нет, я не пью кофе уже очень давно, и меня не тянет. Иногда, сегодня грешок такой был, я пила. Я а, натуральный кофе, натуральный кофе, да, в небольшом количестве и редко, это очень хорошо и полезно, когда требует организм. Ну и главное слушать себя, не заглатывать его шаблонно, что меня сейчас это взбодрит, какой там взбодрит. Кофе вызывает стресс. Мало того, что она вызывает стресс, она вымывает кальций из наших костей. А потом артрозы, артрит и всякая херня. Вот. Кофе, это особенно сублимированный, там, из кафе какой-нибудь или еще что-то. Это говно. Если вы натуральный кофе пьете, хорошие зерна, перемалывайте сами и завариваете, это офигенная штука полезная. Все, что натуральное, все, что растет, все, что не нужно, Варить, все, что не нужно жарить, все, что не переработано, не сублимировано, не сделано, ни через что не пропущено, ну все полезно. То есть, если кофе у вас натуральное, то что? в этом? Нет проблем. Единственное, пять кружек смысла в этом нет. Мне нравится пить кофе там раз в месяц, одна чашка, блин, мне вот, вот уже вот настолько хватает. И натуральное, хорошее. Почему спать охота? Как быть суперэнергичным? Весь эфир два, сегодня об этом говорила. Нету желания, есть, перестаньте. В физическом мире хотя бы помогите себе. Вот, а потом начните думать, куда пропали мои желания. То есть есть желание, есть энергия. Нет желания, нет энергии. Если вы получаете дофамин с едой, у вас нет желаний нет желания, энергии не вырабатывается. Да? Что вы можете перетянуть в физический мир, осуществить и сделать, если энергия — это действие? У вас нет действия, потому что у вас нету на действия энергии, а нет энергии, что нет желания. То есть желание вырабатывает энергию на действие. Если у нас нет энергии, нет желания, потому что ваш дофамин получен искусственно, искусственно искусственной радостью какой-то. Вы заменили сигаретами, алкоголем, едой, сексом, там чем угодно качельками вы просто гоняете за искусственной радостью, поэтому у вас нет настоящей энергии, у вас нет перемен в жизни. Uh, Все, а чай вреден. Uh, Тот, что вы покупаете в магазинах, да, а если вы соберете травы, ну там, купите даже травы высушенную, да, и будете заваривать чай, то это полезно. Любые травы, какие бы они там не были, все, что натуральное, то, что не пропущено через химозную эту всю хрень, через пищепром, оно нам все полезно. Но, опять же, мы, как собаки, как животные, имеем чувство определения ядов. То, что нам нужно, Организму то, что не нужно по запаху и вкусу. Если вы заварили траву и ничем не отвлекаясь, понюхайте и попробуйте почувствовать запах и попробовать на вкус. Если вам понравится запах и вкус, то это организму нужно сейчас. В следующий день, допустим, вам не понравится эта же трава заваренная, там вкус не понравится или запах, или то, или другое. Значит, в этот день этот чай заваренный из этой травы не нужен. Все просто. Когда вы никуда не спешите, а просто попробуйте погрузиться полностью в чувствование вкуса и запаха, тогда вы сможете распознать, нужно это или не нужно. Сегодня это будет полезно, а завтра это будет не полезно. Каждый момент времени организм сам знает, что ему нужно. Чтобы это определить, вы должны чувствовать запах и вкус. Но Большое «но». Это сделать вы сегодня не сможете. Никто не сможет. Знаете, почему? Потому что вы отключили все рецепторы у тела. Вы не чувствуете вкусы и запахи и не можете определить. Потому что синтетическая еда, которой на 30, 30 лет нас травили, целенаправленно, да, чтобы делать из нас послушных рабов. Ну, мы сами себя травили, сами мы себя травили, создав Микки Маусов, да, чтобы отключить эти рецепторы. Поэтому вы сейчас не почувствуете ни вкус, ни запах. Да, вы что-то почувствуете, если это насыщено всякими усилителями вкуса и так далее. Нам яды сейчас подсовывают, набивая их усилителями вкуса, запаха, цвета там, и так далее, чтобы мы не чувствовали этот яд. Чего делать? Потихонечку, когда вы уберете химию, рецепторы ваши возвратятся к вам. Организм имеет свойство самоочищаться и включать обратно вашу чувствительность и рецепторы. И организм будет очень чувствительный. Вот вы, допустим, сделали какую-то чистку. Каждый день я пью лимон, выжатый полный стакан, одна треть ложки соды, и залить это кипятком. То есть размешать, пену получить и залить кипятком. Кружка. В день натощак. Это, я не знаю, это просто самый золотой рецепт со всей моей жизни И чтобы вывести грибы, которые вызывают опухоль, рак, что угодно там онкология диабет и так далее есть еще один рецепт который нужно принимать с осторожностью взять кожуру этого граната замочить ее на пару часов ну помыть замочить и прокипятить 10 минут и в течение недели по стакану пить этот отвар выведет ваши грибы да. кто тему про грибы знает вы меня поймете кто не знает просто в интернете почитайте что мы болеем из-за всех этих грибов, дрожей, вот этой вот химозы, которая в нас живет просто капец. Так что гранаты вот эта вот штука, которая вам нормализует кислотно-щелочной баланс, сода погасит лимон, лимон погасит соду, кипяток это все нейтрализует еще сверху. Вот вы не навредите себя этим составом, когда вы пьете соду отдельно или лимон, вы себе вредите. А когда вы вместе погасите, не будет вреда для организма, вы все время будете поддерживать этот баланс, чтобы ваш иммунитет справлялся сам для того, чтобы вывести все яды, которые попадают в вас через воздух, шампуни, косметику. Вы думаете, ядом мы только с едой да, потребляем, конечно. Через воздух, через воду через косметику, вот все это в нашем организме очень классненько живет. И чтобы нормализовать работу иммунитета, который будет справляться с этим говном, вот, вот эти вот две штуки. Голодание помогает нам. Если вы голодаете насильно без работы со своим мышлением, то вы себе вредите. Если вы чистите себя, но при этом продолжаете жрать эту да, вы просто находитесь еще больше в нервозе, ну, вот эти чистки все, диеты, голодание, вызывают стресс у организма, когда у вас стресс, то организм на погашении этого стресса постоянно вымывает кальций из костей, самых крепких материалов нашего тела, ногти, там, зубы, и волосы, вымывает кальций, который нужен все время в крови, 1% кальция должен находиться в крови. И вот эта вот кровь помогает нам этот стресс в нашем теле все время гасить, нормализовывать. Неважно, радуемся мы или негативим, у нас все время стресс в организме. О чем-то мы переживаем, у нас стресс. И на погашение нужен кальций всегда. Кальций извне не усваивается вообще. И если вы будете есть натуральную пищу, может быть и Но все, что вы употребляете, там, этот кальций никогда, не тем более с витаминами, с БАДами, там, синтетически, это вообще жрать опасно просто. И вот этот кальций все время будет вымываться из нашей системы костной, из твердых материалов, из каждой клетки, который нужен для поддержания вот этого баланса в организме. Так вот. Вы будете страдать проблемами, переломами, артритами, артрозами. У вас все будет болеть, там кости, сколиозы, хрень всякая будет происходить, там усеть, кожа, проблема. Все это проблема там, с кальциями, ну и не только с ним, вообще со многими э, веществами в организме. Но вот основа, допустим, это возьмем кальций. Он все время вымывается, когда вы в стрессе. Когда вы голодаете, вы в стрессе. Микрофлора не получает то, к чему она привыкла. Когда вы себя чистите, вы в стрессе. Микрофлора не получает то, что она хочет получить. То есть все манипуляции, насильные вот эти вот, они вызывают стресс. Вы делаете организм еще хуже. А чтобы стресса не было, да, вы сами не, не должны хотеть вот это вот все есть. И тогда не придется это чистить. А чтобы не хотеть, вам нужно поменять свои мысли. Мусорная еда – это мусорные ваши мысли. Работайте с мышлением, вам просто не захочется есть это. Вам не захочется вот это вот делать с собой. Так круто, что лекарства подорожали. И вы заметили, что уже 3-4 года из аптек исчезла куча лекарств, которые не достать. Ни одно лекарство, ни одно еще никогда никого не вылечило. Заглушают сигнал тела, да, убирают боль, но пш, вы как продолжали болеть, просто не в курсе. Вы не чувствуете. А потом это все уже доходит до такой ручки внутри, что бац инсульт, бац диабет, бац рак. Вы с этим живете? И фарма только для того, чтобы все время вас подсаживать. Это деньги, это деньги, да, все время подсаживать вас на лечение. Вы поели, вы болеете, вы болеете, пошли в аптеку, купили в аптеке химию, еще больше захотели сожрать какую-нибудь херни. Чем больше едите какую то херни, опять идите в аптеку. Это бизнес. На нас делают большие деньги. Какие могут быть причины выпадения волос? Стресс. Стресс. Какие еще могут быть причины? Рвать на себе волосы, знаете, такое вот. Мы рвем на себе волосы, потому что не знаем, что делать, у нас стресс. Мы потерянные. Плюс еще волосы на теле, да, неважно, голова это все на теле, да, это защита. Когда мы себя убиваем и не хотим себя защищать, для спокойного радостного там счастливого существования в своей жизни, а все время мы себя убиваем, все время каждый раз, когда мы себя останавливаем от действий и убиваем свое тело чем-то, да, не хотим думать и развиваться, идти в новое, идти в завтрашний день, чего-то боимся, мы все время себя убиваем, то есть каждая мысль нас убивает, когда мы ее не так используем, не в развитие, а в остановку мы не защищаем себя. То есть волосам получается э, не нужно выполнять функцию защиты, так как... Э, а зачем себя защищать, если мы не хотим защиты, мы хотим себя убивать? Э, надеюсь, понятно. То есть за ненадобностью функции защищать себя мы себе показываем выпадением волос. С мясом, алкоголем попрощалась как-то автоматически, как ты говоришь, просто не захотелось без стресса. Так, Ирина, ты уже сколько меня смотришь, у тебя мышление поменялось, автоматически еда меняется. сладенькая не отпускает. Сладенькое не отпускает — это нехватка любви, либо отрицание любви. Почитайте мою книжку, там как раз про сладкое. Вот прям так хорошо про сахар расписано, вы же прям офигеете. Я хочу, чтобы вы просто почитали и осознали, чтобы наша система мира — была здоровой, со всеми клеточками. Не только я одна клетка здоровая. Буду. А кто же меня обслуживать-то будет? Кто мне блага будут ресурсы давать? Если я одна здоровая, а другие все дохлые. Я с дохлыми клетками долго не выдержу. Какая бы я здоровая бы ни была, поэтому мне хочется, чтобы весь мир был здоровым. Я это делаю только с эгостичными целями. Не для вас, чтобы вы были здоровыми, а для себя, чтобы я могла пользоваться благами. Ну, если человек бедный, несчастный, больной, хромой, лежит на диване и ничего не делает, он не сможет стать классным проектировщиком холодильников. А если он не сможет стать проектировщиком холодильников, да, то в мире не появится новых холодильников. И этот новый холодильник не спасет какую-нибудь фигню, да, которую я там хочу сохранить и мне вот это вот не достанется. Ну, такой дурацкий пример привела. Ну, или какой-то другой человек, который скажет, я недостаточно умный, недостаточно хорош собой, у меня болит нога, и поэтому буду лежать на диване, поэтому я не пойду и не вырасту для Нелли чай. <laughs> Она не попьет. Вот, я эгоистично хочу, чтобы все были счастливы и могли исполнять свою функцию, да, и быть здоровыми, чтобы я могла пользоваться этими ресурсами. Ресурсы — это люди. Поэтому не дело до вас, не только до себя дело. Есть, понимаете, и это хорошо, когда я выбираю себя. Я себя люблю, и автоматически, блин, приходится делать так, что делясь, так как любовь у меня есть к себе, да, автоматически мне приходится ей делиться. Вот я и делюсь, и, да, и делаю счастливыми людей вокруг себя, вот таким способом. То есть зачем мне, Микки Маусом, э, хотеть, чтобы они были здоровы? Я хочу просто видеть себя здоровой, да, не просто мое отражение. И если люди здоровы, они смогут для меня изобрести куча всего, построить дома, магазины, там, допустим, там, не знаю, транспорт, одежду. Я сама все не смогу. Поэтому я хочу, чтобы вы были здоровы. Поэтому покупайте книжку, блин, давайте, оздоравливайтесь. Я вам ее год писала. Год писала, похожу, похожу, попишу, потом на месяц откладываю. В итоге потом взяла и за две недели ее закончила. Наконец-то. Я оказалась в стране, где врач ничего не подписывает и говорит, все нормально. Наш врач уже пакет медикаментов выписал. Хочу чувствовать и понимать. Вот вообще забудьте к врачам ходить, и обращаться. Нужно ли делать профилактику от гельминтов? но, как бы, если вы жрете говно, то нужно, да, но если вы перестанете, то и не нужно. Я купила книг, буду читать, как, когда напечатаю. Ой, боже мой! Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Это ваше желание, которое проецирует вам долг. Вот у вас есть книга, есть желание почитать, читайте любым способом. Я не знаю, хоть как. Все, что сказано потом, минус долг. Будет боль, будет проблема, сломается машина. Машина ломается, потому что там э, двигаться не хотите. Почему двигаться не хочу? Потому что я на потом отложила. Все, что у вас внутри творится, да, отражается вовне. Любое потом, во, здесь сейчас, да, это долг. И вы вовне потом не плачете. Почему у меня проблем? Так, я вас не заставляю ничего делать. Я просто вам рассказываю, чтобы вы потом не говорили, Нелля, почему у меня проблема с машиной. У меня с машиной это сегодня четыре человека заколебали. Да двигаться вы не хотите, вот и сломали ее, чтобы она вам показала, что уже начните что-то делать. двигаться свои желания. Да, блин, да, я же знаю это. Ну, а если ты это знаешь? Надо не знать, надо действовать, понимаете? Действовать. Убирайте все, что мешает вам действовать. А почему я не хочу сейчас это делать? Вот распечатая ее вот с телефона не хочу считать, это отговорка, да, чтобы что-то не делать. Просто тупая отговорка. Это я вам как эксперт говорю. Эксперт в исполнении желаний, в долгах и проблемах. Целуем.